Церемония вручения пятой национальной юбилейной премии в области спутникового, кабельного и интернет телевидения «Золотой луч» проходит в дни 75-летия электронного телевидения в России. Это знаменательное событие стало особенно важным для Чеченской Республики. ЧГТРК Грозный получает сразу две награды. В номинации «Выбор зрителей» канал победил благодаря поддержке своей аудитории, которая раскинулась от Дальнего Востока до США, от Скандинавии до Африки. Я хочу вам сказать, что это впервые в нашей истории, когда это голосование, открытое зрительское в интернете, имело какой-то совершенно невероятный, спортивный, азартный, почти жуткий характер. Я, в принципе, будь я кинорежиссером, наверное, могла бы снять и в этом фильм. И поэтому мне очень... Э -э мне, правда, страшно волнительно открывать этот конверт, хотя я, конечно, видела результаты, но тем не менее. А, выбор зрителей. Телеканал ЧГТРК «Грозный». В последний год на нашей телекомпании происходит довольно много изменений. У нас в конце прошлого года прошла перезакуска, поменялось практически все, и стиль, и подходы к новостям, и картинка, и дизайн, и все. Мы начали расти. Благодарен всем нашим зрителям. Мы наблюдали за в интернете то, что происходило и в социальных сетях, и на в медиа, видеоплачатках. Медиа, в медиа но отдельно я хочу сказать спасибо и выразить огромную благодарность нашему, наверное, самому популярному зрителю в Валичинской республике Кадырову, потому что именно после его прозыва на аккаунте Инстаграм и развернулась довольно серьезная борьба, потому что на момент перед тем, как он призвал своих подписчиков приголосовать за ЧГТРК Грозный, мы от оставали на несколько сот голосов. В итоге мы определили... Второе место на несколько тысяч. Спасибо всем. Удачи. Если в первой номинации свои голоса каналу отдали через интернет голосование преданные зрители, то в номинации «Выбор прессы» успехи главного телеканала Чечни признали самые известные журналисты России. Мы выбирали из всех почти сотен участников. И сравнивать нам приходилось самые разные каналы самые разные с точки зрения тематики поэтому мне кажется важно не столько сказать умные слова сколько объясниться как мы вышли из этой нелегкой истории во первых помогло то что на фоне массовой телевизионной развлекательности и радости как то гораздо сильнее привлекает внимание неразвлекательные проекты поэтому мы сразу так немножко. В общем, составив шорт-лист, оказалось, что у нас с Дмитрием совпало, в него вошли в основном проекты неразвлекательные. Если там пять лет назад, вручая первый золотой луч, известные ведущие эфирных каналов удивлялись, какое же здесь разнообразие тематик и какой профессионализм, то эта церемония золотого луча и, соответственно, состав участников. Обращает на себя внимание обилием региональных каналов, которые сделаны не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не за границей, а в российских регионах. Уже несколько из них выходило на сцену, и сейчас выйдет представитель еще одного канала. Дрозный. всем а, большое, добрый вечер. Мне очень приятно сегодня присутствовать впервые на таком престижном конкурсе и сразу же получить... Приз выбор прессы, потому что э, пресса, наши коллеги по церкви, это самый изыскательный, самый строгий зритель, и поэтому их оценка для нас очень важна. Мы считаем, что это наша большая победа сегодня. Спасибо большое. Золотой луч и «Тэфи» – две самые престижные премии России в области телевидения. Победа в одной из них знаковое событие даже для зарубежных каналов. Стоит ли говорить, что одним из лауреатов премии в номинации ⁇ Познавательный канал ⁇ стали Discovery Channel вместе с российским Техно-24. Региональные каналы сегодня, вот кабельные и спутниковые, они практически мало чем отличаются от больших, потому что технологии сегодня позволяет и в HD-качестве региональным каналам вещать, и делать прекрасные программы информационные, например которые для городов, для своих. Успех и признание канала прежде всего связывают с именем его почетного президента, главы Чечни Рамзана Кадырова. Благодаря его постоянной поддержке телерадиокомпания приобретает новейшее оборудование, а сотрудники проходят стажировки на ведущих каналах страны. По инициативе Рамзана Кадырова возведено новое здание телевидения, в котором будут размещены студийные комплексы нового поколения. Зрители ценят «Грозный» прежде всего как семейный телеканал, который следует традиционным ценностям, уделяет внимание культуре, истории, духовному воспитанию. Эти качества телеканал отметил и член жюри Карен Шахназаров. Он также признался, что является зрителем телекомпании «Грозный». И его радует успехи чеченских журналистов. Я должен сказать, что, на мой взгляд, вообще так называемые малые телевидения просто какие-то такие фантастические шаги делают вперед. Они занимаются образованием, они занимаются качественным разговором, они занимаются, ну, они, как говорится, что-то такое полезное сеют. В этом году «Золотой луч» собрал 83 участника, 15 из них региональные. Такого количества местных каналов в конкурсной программе не было никогда. По мнению специалистов, региональное ТВ в России уже может потеснить медиапространство своих федеральных конкурентов, что и доказал ЧГТРК «Грозный». Мы были очень рады э, увидеть на сцене представителей ГТРК «Грозный». Мы надеемся, что с новыми технологиями в новом комплексе они получат даже не два, а 22 приза. И не только в Москве, но и везде в мире будут признаны международным крупным каналом. От компании Panasonic, э, очень приятно э, поздравить э, компанию ГТРК «Грозный» с такими двумя чудесными призами. Я очень рад, что я сюда попал и это все увидел. Первый раз я на этой премии. И очень приятно, что мы сотрудничаем. Я думаю, что ваш канал – это большое достижение. Может быть, мало кому доставались такие сложные условия для старта, но то, что вы сделали, это достойно очень большого уважения. Большой молодцы. Премия «Золотой луч» расширяется с каждым годом. В 2013-м награждали лучших представителей телевидения по 16 номинациям, а также медиатворцы получили 10 специальных призов. Магомед Визидов, Даут Куруев, Новости.